итак дорогие мои наступило такое время когда очень хорошо получать всякую различную, да, не побоюсь этого слова, различную информацию. Итак, сегодня на повестке момента подсказка для знаков зодиака, то есть для весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Вот для вас, дорогие мои, это видео под названием «Где ангел соломку подстелит, а где...» Темные будут творить провокации. Про, это, как сказать. Козни демона, козни темных. Итак, я начинаю. Можете посмотреть это видео для себя, для своих членов семьи. Это такие подсказки на 2023 год. Итак, где же ангел будет постилать соломку? В чем? В каких-то темах? А где темные будут творить козни? Итак, сейчас, сейчас еще, еще подсказки будут сегодня. Итак, в начале первая скажем так, первые 3-4 месяца ангел будет говорить тебе, как подсказывать вам будет. Говорит, посмотри в себя, загляни в себя. Может быть надо меньше отвлекаться, это весы у нас сейчас идут, да, знак зодиака весы. Меньше отвлекайся, меньше жажди каких-то наслаждений, тусовок, развлекалочки, занимайся собой. Скорее всего это такая карта, когда говорит, посмотри в себя, посмотри в себя. Найди еще что-то в себе, откопай, подними, открой брата новым таким своим возможностям, новым своим энергиям. Центр года ангел будет светлые вас будут оберегать от истории в больши, больших скандалах, связанных в первую очередь с производственной темой. Ну, это на всякий случай. То есть будут вас ангелы тормозить. Даже если вы вступите, допустим, в конфликт. Иногда бывает нас втягивает как бы в конфликт. Это говорит о том, что какие-то конфликты могут быть связаны все, что связано с вашим творчеством, с вашей производственной темой. Вот тут ангел будет подлетать и блокировки ставить. И конец года. Конец года говорит, что... В непростой ситуации, может быть, надо помолиться, попросить того же ангела подлететь и помочь в чем-то. Почему? Потому что возможны какие-то внезапные, необъяснимые препятствия, ну, скажем, сложности в подписании каких-то контрактов, договорах возможно сложности будут исходить не от вас а с другой стороны или они вдруг не приедут или что-то скажут не готовый документ для подписания то есть вот там ангелы будут вам помогать главное правильно попросить высшие силы теперь посмотрим а в чем же демон в чем они будут вам ставить какие-то препятствия подножки ну скажем так первые три месяца будет три-четыре, ну, три месяца, четыре, будет ощущение в заторможенности, в искусственной заторможенности, в непонимании вас, начальство даже, как будто вот блокировка вы хотите, вроде вы можете, но все, все вам объяснять, мир будет объяснять, а ты, может, не прав, а может подожди, а может быть не спеши, вот не зря вот тут такая карта, да, посмотри в себя, то есть, мне кажется, особенно первые три месяца бесполезно вам воевать с собой, э ну, и с собой, и с миром вокруг. Немножко, может быть, надо плыть по течению. И, конечно, особенно любые тусовки могут закончиться. Первые три месяца какими-то сложностями связанных. Могут закончиться параллельно или с привлечением может даже и с поли полиция. То есть, где милиция, полиция, где... Закон уже как бы ну, вас напрягает и заставляет. Центр, как я уже сказала, может дать вам раскачку через демонов. Раскачка, связанная с работой. Возможно, даже вы захотите взбунтануться, взбунтоваться и сказать, я так долго тут работаю, почему меня не оценивает? где мои заслуги, где повышение вот в какой-то должности. Вот тут такой возможен момент. Конечно, мы должны регулярно отвоевать свои интересы, бороться за себя, за свой достаток, тем, тем более, да, как бы, но тут такой период, хочу сказать, что до мая, скорее всего, не стоит делать резких движений в сторону начальства и там требовать что-то. И конец года, конец года, ну вот будут пытаться, смотрите, будут пытаться делать серьезные подножки. Серьезные подножки. Но, как интересно, здесь демон, здесь, здесь ангел, то есть какие-то люди могут даже, это вам подсказка в чем? В центр лета, центр лета, не надо рассказывать на работе или где-то там о своих идеях, о каких-то пертурбациях на рабочих местах, то есть о своих каких-то важных темах или их, их может быть даже как бы могут закритиковать, а за спиной украдут. То есть вот тут вот не надо. И потом, если украдут, конец года даст вам такое оскорбление, усталость, злость, обиду, что вот вы хотели как лучше, а получилась какая-то херня по-русски говоря. Вот. Я вам даю, вот но ну не я вам даю, я вот так расшифровываю карты и... Какие же подсказки вам дают высшие силы на 2023 год? Вникай в те события, в которых участвуешь. Запомни, ничто просто так не происходит. Цифре 15. Не рискуй и не знакомься. Вот, дорогие мои, было вот такое от Кассандры вам принятие информации. Буду благодарна за лайки, за комментарии и до встречи. момента наши скорпиончики итак где же ангел поможет а где же демон будет ставить своей выставлять козни информация на 2023 год итак Ангел будет помогать в вашем продвижении в будущем. Так что этот период, особенно с конца февраля, период ваших каких-то, не то что расширений, а много возможностей, какая то радостное продвижение вперед даже тут возможно. То есть ангел будет вас кого-то за ручку, кого-то за шкварник, кого-то вот педалями куда-то вперед пихать, Толкать и говорить, не сиди сидним, иди выполнять свои планы, продвигайся к своим целям. Повышай свои расценки, может быть, на, ну, оценивай себя правильно, повышай на свой труд расценки. Вот тут такие подсказки, да? То есть ангел разрешает на будущее то, что вы, скажем так, последние даже два года вот как-то вынашивали, примерялись, сомневались. Идите вперед, идите в банк дорогие мои. Ничто сейчас не будет вас, э, во всяком случае, до, э, сейчас скажу, ну, до мая сильно вас сдерживать не будет. То есть до мая вы можете делать мощный марш-рывок, вот марш-бросок, как это сказать. Смотрим центр лета, к осени приближаемся. Тут ангел тоже будет пытаться помогать вам рвать невидимые замки, невидимые препятствия. Но они, судя по этой линии, я еще туда не дошла, но я туда подсмотрела. Вам будет там уже тяжко, тяжело. Почему? Потому что напротив вас встанет Юпитер, если по астрологии смотреть, да? И это говорит о том, что там уже период осторожный. Там нельзя в банк стримглав идти, вот напролом. Не, там осторожно, там надо как сказать, соблюдать, а можно ли это по инструкции, не нарушили ли я закон, там надо очень четко соблюдать законы, да, скажем так, вот с мая и до конца года не нарушай законы. Ты, ты свободно, ты свободен, но делай где-то около закона и около инструкции, если что, тебя за хвост, как говорится, за руку поймают, чтобы было тебе какое-то такое... Отмазка даже в прямом смысле слова скажу. И конец года, конец года может чем-то расстроить какими-то не очень приятными, ну, не очень приятными известиями. Как будто, знаете, вы за что-то боролись, боролись, а кто-то. Ну, не то, что покушается на это, ну может быть, приболеет кто-то из ваших любимых, допустим, как вариант тут такое. Возможно, из-за какой-то ситуации из-за какой-то ситуации, может быть, если ваш бизнес или ваше благосостояние семьи зависит от какого-то человека, в том числе, может быть, что-то вот вас расстроит. Я не утверждаю, что это связано с вашей болезнью, но, скажу так, последние два месяца, два с половиной 2023 года, берегите себя, ноги от, скажем так, ноги от травм, и берегите свои отношения. Может быть, это, еще скажу, может быть, это такая подсказка, не обвиняйте свои половинки в чем-то, потому что вы иногда можете быть жесткими, сами знаете. И теперь, где, что же тут демон? Демон говорит, что первые два месяца, даже при том, что у вас как бы там все хорошо крутится, вертится, но может иногда вам обманы давать такие направление, то, чтобы как бы вашу энергию направить в другое русло. И вы, но ну, вы люди интуитивные, вы сможете распознать, если захотите. Главное вот не попасть, э, карта литургический сон, как я называю, но, то есть слепо не плыть где-то по течению. Вот такая вам подсказка. Центр, центр года, демон будет вас раскачивать на эмоции, очень большие эмоции. Эмоции особенно будете испытывать там, где вам покажется, что вас куда-то не пустили, перед вами где-то дверь закрыли или как-то там еще что-то. То есть эмоции могут быть связаны и в теме материнства. В том числе дети могут в чем-то подвести или напрячь своим поведением, или не оправдать, я даже не боюсь такого слова. То есть тут вот может быть... Нужно ли тут детям помогать? Ну, конечно, наверное, надо помогать. Просто надо объяснять. Может быть, придется что-то разруливать. Ну, допустим, как вариант. И конец года. Конец года хороший. Это когда вы ждете вот прихода полного какого-то большого такого большого прихода к своей цели какого или к этапу большому который ведет к вашей цели а тут вот может небольшой такой обломчик такой быть небольшой через черный портал скажем так обломчик может сложность из-за еще раз повторю кстати вот точно подтверждается из-за какой-то какой-то родственник может тормознуть, или, допустим, вам, вы там копили деньги у, у зиме хотели что-то купить большое, вложиться, но что-то может произойти, которое может вот как, когда придется по плану эту сумму перенести пока что на другую тему. И подсказка, дорогие мои, вам подсказка дополнительная. Если нужен ответ, выслушай два совета и выбери правильный. Не спеши в цифре 6. Вот такая вам тут подсказка. Буду благодарна за лайки, пишите комментарии, проверяйте, есть ли подписка. Не пропускайте мои редкие стримы и до встречи. Есть, уважаемые мои стрельцы и стрельчихи, что же вам 2023 год, какие же сюрпризы, где будет ангел помогать, где будет защищать, а где демон будет свои подставочки козни выставлять. Да? Давайте смотрим. Итак, первые три месяца ой, господи, ну, скажем тогда, первые три месяца, возможно, помощь или подсказка, или нужное какое-то участие, соучастие со стороны родственников вполне возможно. Возможно, даже какой-то родственник или родственница, ну, наконец-то, что-то выполнит, какое-то свое давнее обещание. А может, даже это кусок чего-то наследства от родственника. Вот родственная линия вам обломится. Это в хорошем смысле, с чем поздравляют тех, кому обломится. Вообще, по центру линия, ангелом центр лежит ангел я хочу сказать что до июля очень хорошие у вас достаточно позиции дорогие мои будет очень фартить много раскрытий каких-то ситуаций, много открытия нужных дверей. Можете многие закладки хорошие делать, минимум хотя бы на 6 лет вперед. Ну, удачные такие. И ангел-ангел двойной получается очень круто. Мне это нравится. Ангел будет подтягивать к вам нужных людей, которые вам будут помогать, даже бывает не специально, но вот человек что-то... Знаете, бывают даже такие комичные ситуации, когда враги нам говнят, а нам это в плюс вдруг оказалось. да? То есть, ну вот это как эта история, допустим, как пример вот этой санкции. Да? Говнили, говнили, говнили и сами себя обезглавили по факту. Сами нищими остались, холодными, голодными. Да? Вот, вот та история. И конец, конец года говорит... Ну, самые там 3-4 месяца, 3 точно. Ангел будет помогать вам, извлекать вам какие-то удачи, удобства, бонусы из ваших поступков прошлых. В том числе и от людей, которые из прошлого. Возможно, даже кто-то из вас плюнет на что-то и опять вернется в какую-то старую профессию в том числе. Или, возможно, вы встретите бывшего коллегу или бывшую коллегу, и она что-то вам интересное скажет, расскажет, подскажет. А теперь посмотрим, что же тут вот демон. Демон может пудрить мозги первые три месяца. То есть вот тут четко разделение. Первые три месяца у вас такой фарт идет, куда идти, за что хвататься. За все вместе, конечно, не надо хвататься, это опасный путь. Определитесь и ненужную вам информацию, не забивайте свой чердак всякой какашкой, скажем так. Центр. Центр демон будет сбивать ваши прицелы в теме хороших информаций. Но, так как в этой линии лег ангел, это говорит о том, что... Ну не получится, не получится сильно сбить прицелы, потому что до июля у вас очень сильные вообще такие... Ну, до июля точно, а потом перепроверяйте информацию. И конец года, говорит, не перенапрягись, может как-то что-то, ну, немножко сбой в иммунитете произойти. Ну, как-то так. И будь на новый год предновогодний период будьте осторожны в теме вы алкоголь вы и пьяные люди вокруг но вы и непонятные водители то есть если садимся в такси ну присмотритесь кто там за рулем и если там запахи от кого-то да? и подсказка вам от меня дополнительная: душе приходится мучиться и напрягаться и в этот раз переживай, в этот момент переживания, ты умей сочувствовать, умей сочувствовать, дорогие мои, вот умейте сочувствовать, вот вам хорошая подсказка, да, будешь сочувствовать, будешь сопереживать, войдешь в унисон с человеком, и все получится, и ангел будет дотягивать ситуацию, вот. Но последнюю копейку, очень интересно вам тут подсказка, Сочувствие, да. Немножко помощи, да. Совет, да. Но последнюю копейку не отдавай. То есть очень интересная подсказка. В этом году, возможно, минимально давайте в долг. А последние три месяца даже и не давайте. Вот такое вам, дорогие мои стрельцы, от Кассандра Астров была такая вот информация. Буду благодарна за лайки и до встречи момента наши очень умные очень четкие четко знающие что хотят козероги и так в чем же ангел будет помогать а в чем же демон будет вот всякие подножечки козни демона так я называю эту вот дорожку да ангел будет помогать в, скажем так, в начале первые три месяца что-то сдвигать, давай, доделывай дела. Вот первые три месяца большие доделки, и особенно первые, сейчас скажу, ну, первые два месяца, пожалуйста, если вы не довыставили свою цель, дорогие мои козерогам без цели жить нельзя. Выставьте цель хотя бы на 7-8 на лет вперед. И тогда она начнет работать, да? Потому что если вы позже выставите, вам невидимый создатель вот так помахает ручку и скажет, ну где ж ты опоздала, где ж ты опоздал, твой поезд ушел, жди еще следующие хотя бы 10 лет. Так что вот тут такая ситуация. Идем дальше. Центр. Центр будет помогать выявлять какие-то обманы, что-то будет всплывать. Центр будет помогать выравнивать крены, если есть в семье между родителями и детьми, между бабушками и дедушками. То есть вот любые родительские темы будут вот выправлять. Если не могли вот, допустим, сложность беременности, возможно, вот тут этот период, он такой для этого есть. И еще хочу сказать, конечно, июля по сентябрь, с июля по сентябрь. Постарайтесь ни в коем случае не конфликтовать с мамами бабушками. И конец года. Конец года такая карта, знаете, спящая. Почему-то ангел хочет, чтобы вы, может быть, отдохнули, может быть, не реагировали на что-то, да, может быть, на работе слишком не активничали, потому что там все равно вы, возможно, уже многие из вас получат повышение по по служебной лестнице скажем так вот тут такое не знаю высыпайся ангел говорит, высыпайся в конце года вот тут так не не злись не психой будь немножко более фатальным фатальной, соглашайся с, с внешними событиями и тогда все проще и правильнее для тебя пройдет теперь переходим сюда в чем же козни козни демона но будет ощущение первые три месяца что ну, как будто вы не можете дойти до своей цели, которую, может быть, старые выставляли, да? Или вы не можете до конца вот сформулировать, но все равно не тяните и формулируйте. И внутренняя такая неудовлетворенность немножко будет. Но я вам хочу сказать, по сравнению с 22 вторым годом, 23-й он вам более спокойные моменты такие да, То есть не, не будем нервничать, да? Теперь... Центр. Центр будет закрывать вам, демоны будут закрывать вам какие-то подсказки от ваших умерших родственников. Потому что здесь луна перевернутая, особенно по маминой линии. То есть почему-то им это выгодно. Они хотят, чтобы вы натворили каких-то ошибок. Пошли не туда, связались ни с чем, ни с тем человеком и ни с чем остались. Да? Не стой жизнь связали, не стой дружбу связали. И чтобы конец года вы вот психовали. Вот видите какую дорогу, да? Но все начинается из-за из неудовлетворенности, из-за злости на внешний мир на Создателя, вот это вот вырубайте в себе, и тогда пойдет вот этот сценарий. Я надеюсь, вы сейчас поняли, вы люди умные, вы умеете каждое слово взвесить и правильно оценить, вы разбираетесь очень сильно в пазлах, поэтому вот такая момент. Может быть, себя тут не терзать надо по центру, да, чтобы вот сюда не попасть в карту злости, а надо просто... Сбоку сесть и сбоку как-то вот с чужой колокольней даже вот как-то оценивать ситуацию. Я бы сделала так, а как бы вот чужой человек сделал, и вот найти золотую середину, выгодную для вас. И, дорогие мои, подсказка вам еще извне. Подсказка вам. Досуг, у... то есть отдых, досуг. Досуг у вас есть. Остановись, наслаждайся мгновением. Не гони себя в поиске за несметным богатством вот очень интересно дорогие мои э козероги дело в том что вас иногда может заносить в теме вот хочу хочу хочу да? тут вот может быть этот год вот он более философский он более он, конечно рациональный но не в, по в поиске не в погоне вот смотрите эта карта это несметное богатство. То есть в начале года вас может обуять такая вот жажда. Вот она карта по демонской линии, чтобы вы понимали. Буду благодарна за лайки, за комментарии, за донаты еще больше. И до встречи на моем канале. А теперь на повестке момента у нас Водолеи и Водолейшие. Итак, 2023 год. В чем же будет помощь ангела, а в чем же будет козни демона? Давайте заглянем. Итак. Итак. Итак. Первые три месяца Ангел будет помогать и что-то восстанавливать в доме, и какие-то защиты выставлять, и улучшать отношения с соседями. Ну, что-то будет, если где-то, знаете, как что-то рушилось, что-то зацементировать, что-то помочь. То есть Ангел будет помогать, может быть, помогать вам понимать, а что бы вы в этом году хотели изменить или подправить, или немножко подремонтировать в своем доме. Центр рассказывает мне о пламенной любви. Пламенной любви. Ну, наконец-то, дорогие мы в это, кто особенно не познакомившись или кто уже в разводах, вы это заслужили. Вот центр мне просто нравится. То есть помощь будет до, до августа, скажем так, апрель-август. Вот там как-то обратите внимание, к новым пассиям, к новым людям, которые вокруг вас появились и конец конец внезапность необычные какие-то вам даст подарки победы Им... и защита защита от плохих людей от внезапных плохих людей, вот так очень интересно. И, и береги здоровье. Может быть, будь внимательна, будь внимателен. Последние полтора месяца, находясь в каких-то компаниях, тут надо подумать, надо ли вам далеко вот ехать, надо ли вам уезжать из дома на поезде, там, где массовое что-то, массовое. Вот вам как-то вот присмотритесь, подумайте, взвесьте. Да? Вот тут такой момент. Особенно массовое, если какие-то концерты, какие-то вот юбилеи очень большие. Вот тут такая подсказка. Конечно, это линия ангела. Он будет ставить вам защиту. Но и сами не плашайте. Теперь, первая часть. Где же демон может подставить подножку? Ну, скажу так, водолеи. У вас 22 год был не такой простой. Россия под водолеем. Сами понимаете, куда идут ресурсы, куда уходят многие энергии денежные и всякие и все такое, то есть вот не надо гнаться в начале года, не переживайте, все постепенно будет возвращаться на круги своя и плюс еще круче, оно будет с наваром, еще слой масла толще будет к осени, ну вот к поздней осени, да, то есть планомерно тихонечко идем и делаем свои дела центр центр может дать какие-то подножки центр июнь-июль особенно такой но как интересно даже если произойдут какие-то как вам покажется неприятные какие-то вследствие чьих-то решений ситуации они вам в конце концов отыграются в плюс очень интересно то есть вам покажется вот меня кто-то там не пустил а кто-то на работу не взял а потом вы пойдете допустим а новое место в сто раз лучше будет понимаете вот то есть как-то так сложится что чужие помехи пойдут вам в плюс потому что ангел будет нейтрализовать работу демона и в конце последние три месяца может быть надо подумать надо ли уезжать отъезжать куда-то далеко то есть если вам надо будет куда-то ехать там демон может делать препятствия, когда что-то вас будет раздражать и злить, тут же попутчик, да, или задержки, какие-то остановки, в остановках на вокзалах. Вот как-то тут не очень. Вот тут вот тема дороги. Может быть, это еще подсказка. Не надо выставлять последние три месяца. Какие-то дальние, дальновидные, скажем так, цели. И посмотрим, что же еще какая энергетическая для вас подсказка. Все идет, все меняется, да, даже то, что ты запомнил или запомнила. Главное, не живи предчувствием беды в ближайшие 40 дней. В Ближайшие 40 дней побори в себе страх. Вот смотрите, вот этот страх, связанный с домом, с потерей, вот с сегодняшнего дня 40 дней вперед, старайтесь ничего не боиться, и не живите какими-то предчувствиями и страхами. И вообще, дорогие мои, люди водолеи, даже не сомневайтесь, победа за русским миром, все будет чиксон-пуксон, как мы говорим, да? Вот, просто она не очень простая победа, но сражайтесь за светлое, за правильное, с точки зрения водолея, за водолейски, правильно, по правильной водолейской линии идете, товарищи, и поэтому вселенная вся на вашей стороне буду благодарна за подсказки хорошие в комментариях может что-то мне напишите за лайки и до встречи Теперь на повестке момента наши рыбки, наши уважаемые, очень мудрые рыбки, ну, которых иногда заносит в, в теме исполнения желаний любой ценой. Надеюсь, кто-то меня понял, о чем я говорю. Итак, в чем же ангел будет вам ставить защиты и в чем же демон вас, вам будет ставить подножки? Очень интересно, когда на линию демона выходит карта ведьмы. Итак, ангел. Ангел будет первые три месяца вас успокаивать. Вообще, собственно говоря, в начале года там дальше же зайдет к вам Сатурн в гости, дорогие мои. И что-то начнет немножко на свои места расставлять так какую-то дисциплинку у вас лишнюю дополнительную. Настраивать, устраивать. Поэтому, может быть, даже всплывут какие-то люди прошлого, может, какие-то как долги кармические связаны с прошлым. То есть, если у вас какие-то реально долги, если вы чье-то зажали наследство, допустим, да, благодаря вам зажато ч то наследство, постарайтесь чем-то как-то компенсировать, чтобы проблемы какие-то кармические не, вплыли, не вползли в ваш дом. Итак, ангел будет помогать вам не злиться, успокаивать вас может быть, в каких-то дребезжаниях, в нестыковках со стороны родственников. Центр, значит, из прошлого большой, ау, может прилететь и прийти, да, хотя вы будете стараться этого не замечать, но... но... Это какая-то дальняя история, да? Возможно, кто-то из вас летом осуществит поездку далеко, далеко куда-то. Ну вот, мечтали, и наконец-то наступил момент. Это очень хорошо. Ангел тогда поможет вам. Но о той поездке, о которой вы давно, вот с прошлогодней, а может даже три года назад, планировали, но там из-за этих вирусов всяких не смогли осуществить. И последние три месяца четыре будет защита связано с домом, может быть, сложности какие-то со здоровьем или что-то со старшими родственниками в том числе, да. Ну, постарайся кого-то не потерять, не отпустить, и мы будем тебе помогать, светлые говорят. Все, что связано с домашней, вот родовой такой клановой историей, да. И теперь такой момент козни темных. Вот первые три месяца, три-четыре даже, вот как-то вот будет проверочка вас, проверочка, как вы там владеете домом, все ли документики у вас там будут на месте, э, все ли подписи, все ли правильные инстанции, не обманываете ли вы там ЖКХ чего-то, или может оно к вам захочет придраться. То есть вот тут, смотрите, дом и демон, да? То есть это тема, которая может как-то вас немножко расстроить. Но я надеюсь, что вы это разрулите. А вот центр года мне не нравится чем? А тем, что вот все таки эта кармическая линия тянется, да? Ну, это говорит о том, что у вас возможен конфликт э, с, с какими-то неведомыми силами. Ну, вот как неведомыми? Ну, какие-то ведьмы-маги могут с вами вступить в конфликт, если вы будете себя, скажем так, неграмотно вести. В том числе, возможно, тут надо, кто занимается магиями, это период опасностей, ну, сложностей каких-то, то есть или ну, опасностей за неправильно сделанные магические обряды. Тот, кто увлекается магией, не советую тут начинать практиковать и делать какие-то опыты магического характера, потому что оно потом может отразиться на вашем же здоровье. И еще, конечно, хочу могу сказать, что в магию лезут те, кому это можно по родовым линиям, те, кому передали родственники в живую. Ну вот, то есть это узкий круг они всем подряд, а потом удивляются, что у них там родня мрет и сами мрут, да. И последние, последние 3-2 месяца, скажем так, тут, конечно, интересно, тут тема матери, тема родственников тоже, да, береги мать от болезни, вот тут, береги своих детей от каких-то небольших травм. вот, да, Дети могут веселиться, играться, где-то споткнуться. Травматизм тут возможен. Не отпускай, может быть, ребенка на какую-то болеху. Вот тут очень так вот, да. Очень думай, надо ли вступать в какие-то тут проекты, связанные, ну, скорее всего, даже большие риски. Последние три месяца, два с половиной месяца по вступлению вашей персоны в какой-то грандиозный, важный для вас какой-то бизнес-проект. И давайте посмотрим, какая еще дополнительная энергия вам. Подсказка идет на 2023 год. Все идет, все меняется. Даже то, что ты запомнил или запомнила. Главное, не живи в предчувствии. И не живи в нарисованном только тобой мире. Жизнь вокруг тебя бывает и посложнее, чем ты это понимаешь. В цифре 10 ничего не начинать. И не давай в долг в цифре 10. Вот. Все понятно. То есть, это подсказка вам и 10 часов утра, или 10 часов вечера, и также 10. Это и 10 января, и 10 февраля, и трата-та, и трата-та. Вот, дорогие мои, был вам такой от меня подарок вхождения в информационные поля нашей прекрасной небольшой планеты. Вот вы получили такую информацию. Буду благодарна за лайк и до встречи на моем канале.